Блум, у тебя прошла депрессия с прошлого раза. Немножко... Да, так быстро? Устрела, как всегда, тусовка с косметосом. Окей, <смех> Как работает? Стрела готова. <смех> Смотрю, как мы сдали с сильными. И моя челка сказала, пока. Улетай, улетай. Будни омских фей продолжаются. Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ, тыщ, Каково тыщ, тыщ. быть фей в Сибири? Холодно. Очень. Том, как тебе жизнь в Сибири? Холодно. Да. Тубак. Да, пошли. Соседняя дверь. Лапша. Пойдем туда. Пойдем Пождем. Куда? У нас Можно. есть вариант. можем пойти в лапшу, можем дойти до кофейни. Кофейня на самом деле. Да, ну, далеко. Да вон там и дойти, общения. там театр и через дорогу. И, и все. все. О,